Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, немецкий тяжелый танк 10 уровня ВК-72-01К, карта Устричный залив, игрок хакер Офф. Счет открыт, 0-1 и каким-то непонятным вообще отправляется в ангар фош 155 -й. Так сильно торопился разрядить свой барабан, наверное, да? Барабанщики такие у нас в игре есть, которые едут и... Куда-то летят, там быстрее! И в итоге... Могут вообще при этом не, не, не нанести урон. И, ну, дай бог, максимум, что они могут сделать, это разрядить один барабан. Есть пробитие на 704... Пошел замес. Еще и посветить немножечко удалось. Счет 0-2. Что-то слева там, по-моему, все нехорошо. Минус Т. 100 ЛТ союзный. попадания по АМХ, но что-то там если бы снаряд залетел, да еще и с уроном я бы очень сильно удивился вот пожалуйста, да, занимай позицию, играйся аккуратненько от башни, а сверху все вроде по комплу прилетает вот и в некоторых ситуациях получается арта даже полезна да, вот так вот, такой танк, которого в башню, к примеру, да, ничем не пробить никак. Ну, Вот так аккуратно отыгрывает. Что с ним сделаешь? Вот он сидит все спокойно там, да, выцеливает ему лючок с дальней дистанции. Еще попробуй попади. А тут арта Исключа. Вон он, да. АМХ. Прилетела в бортину. Есть счет уничтоженным открыт. Успевает ВК откатиться здесь. Ну что там, арта никак не могут добрать этого АМХ, АМ-4. Здесь, может, надо было фугасик заряжать? Удачно. Есть пробитие по 705-му. На чё вот он рассчитывал вот так стоять? Ну, блин, ты пробиваешься в НЛД. Это повезло, пожара нету. Есть пробитие еще по Иксу, Блин, критует боеукладку, ремка на КД. Еще, да, там пришлось аптечку сразу использовать. Контузил членов экипажа. арта сюда закинула. Да, перезарядка теперь, конечно, будет крайне долгая. Но через 9 секунд можно будет починить. Ремка откатилась. Танк в порядке. Дальше ремка-то непростая, ремка золотая. Счет 4-7. Слева там уже сейчас, по-моему, к базе приедут. Ну, там есть около базы союзники. Да, там на АМХ-30Б. Кто там кого там? Я смотрю на миникарту. Да, к нему подъехал там Леон. И в итоге Леон как раз этого Аймекса и уничтожил. Готов. 705-й. Минус третий. Урон за 5000 переваливает. Счет 5-9. Оставшиеся союзники так здесь в кучку все собрались. На правом фланге. Конь Конь не дает здесь проехать ВК. АВК торопится, успеете дать выстрел, пока противник заряжается. Есть там, выцеливает он. У Есотова эту планочку удается попасть. Счет 7-9. Неужели кто-то решил встать на захват? Да, арта хоть и без урона, но все равно неприятно, особенно вот это вот оглушение. Готов, АМХ, счет почти сравняли, 9-10. У Лисотова там прочности осталось, 105 единиц, но супер конь, езжай, добирай. Боится, боится, тоже шотный. Не получилось добрать. Да Тут еще Фош с полным запасом прочности выезжает. Фош, да, вот что там стоять за углом, мансовать? Выезжай, у тебя барабан. Разряжай, добирай двух тяжей. Там, я думаю, без проблем ему хватит, чтобы ВК добрать. Нет, я буду стоять. Я боюсь получить плюшку. Я ж потеряю половину прочности. <сосы> да, под конец, когда уже осталось. Тем более, как раз их всего двое осталось, блин. У тебя полный запас прочности. Иди в размен. Нефига очковай. Сидит. Ну вот, выехал, сейчас, по-моему, коня доберет. Да, тут еще Ирина Черонто с барабаном выезжает. что там, стрелять не торопится. На КД был. Ну или ждал там, да, до зарядки. Терпел, не стрелял. В итоге, ну, один раз пробил на 546. Там уже коня добрали. Вот он выезжает, Фош. Я вот не знаю, как вот это вот пережить. Барабан Фаша сейчас. Еще и Е -соты здесь. Блин, Е сотый, заряди, фугас, не парься. Готов е сотый Фош на перезарядке. Мог бы, конечно, Фош попробовать и Тараном ВК уничтожить. Ну, разница в массе, конечно. Че вот сейчас Фош пытался сделать? Зачем он сюда поехал, блин? Вон там за камнем бы стоял и ждал себе спокойно. Здесь хорошо, да, горы такие высокие, у Арты прострелы нету. Да, попробуй теперь на такой большой карте Найди эту артиллерию Когда сделают какую-нибудь новую Маленькую карту На которую удобно играть На сверхтяже. Да, вот как раз на таких как ВК На таких как Маус е те же Ну и все остальные не, ну, учитывая, да, такие результаты, то на больших картах неплохо себя тоже сверхтяжи иногда чувствует. Ну, благо тут есть место, да, как бы слева там на карте поноситься, этим легким средним танком поиграть. Здесь на правом фланге куча гор, укрытие есть как раз для бадания на тяжелых танков. Но вот попадая вот в такую ситуацию, к примеру, арта может спокойно себе уехать, куда-нибудь заныкаться и будет ничья, ничего не сделаешь. Ну тут арта стояла на, на, на, на резке и без проблем ВК ее уничтожает. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.